Фея Мупса. Глава 2. Капитан Джек. Все это время альбатрос падал и падал вниз, подобно камню, пока Джек совсем не запыхался. Они падали или летели, как угодно ты можешь назвать это, прямо через одно из больших расщелин. Джек думал, что это были озера, и он посмотрел вниз, увидев спину птицы. И Джек заметил что мир подобен тому, каким его видишь на добром пути, вися над ним на рассвете. Это было очень красивое зрелище. Овцы и гнята все еще крепко спали на зеленых холмах, и морские птицы широкими рядами дремали на выступах скал, а их головы лежали под их крыльями. «Молодые феи еще не проснулись?» – спросил Альбатрос. «Спят крепко, как всегда», – отвечал Джек. «Но Альбатрос, что это?» — Море находится под нами. Ты морская птица, я знаю, но я не морской мальчик. Я не могу жить в воде. — Да, это море, — ответил Альбатрос. — Разве ты не видишь, что оно покрыто кораблями? — Я вижу лодки и суда, — сказал мальчик. И все их паруса поставлены, но они не могут плыть, потому что нет ветра. — Ветер никогда не подует в этот прекрасный залив, — проговорила птица. Все эти корабли должны находиться в покое, пока они не разлетелись в дребезги, если только один из них не захочет теперь подняться вверх по чудесной реке. Но «Как они могут отправиться туда?» – удивился Джек. На некоторых кораблях капитаны плохо использовали своих юнг. Некоторые были пиратскими кораблями, другие вышли для недобрых дел. Последствием явилось то, что когда они изменили курс со своими юнгами оказались в штиле, пришли феи и забрали всех моряков, все флаги и значки, чтобы смастерить из них свои лучшие пальто. Бросили корабельное печенье и другую провизию рыбам и поставили все паруса. Как полагают люди, многие корабли, потерпевшие крушение, лежат в этом тихом море. Посмотри на эти пять кораблей с высокими носами, что пришвартовались близко друг к другу. Они были частью испанской армады, а открытые лодки с голубыми парусами принадлежали римлянам, они шли под парусом с Цезарем, когда он в Торске, в Британию. В это время Альбатрос парил над кораблями, выбирая одно из суден, чтобы взять Джека и Фей на чудесную реку. «Корабль не должен быть очень большим», – проговорила птица. «В некоторых местах реки довольно мелко». Джеку очень понравилось для себя одно судно, но потом он посчитал, что ничего не знает о парусах и снаряжении, и подумал, что правильнее будет довольствоваться любым, которое выберет Альбатрос, поэтому он разрешил посадить себя в красивую открытую лодку с большой, вырезанной на ней головой. Там он отлично уселся, и Альбатрос присел на соседней скамье лицом к нему. «Ты помнишь мое имя?» – спросил Альбатрос. «О, да!» – сказал Джек, но не обратил внимания на эти слова. Он подумал, что было бы отлично иметь подобную забавную лодку для себя. «Это хорошо», – ответила птица. «Потом в другом месте эти феи, наконец, проснутся?» «Нет, не проснуться, сказал Джек. Достал фей из карманов и положил в ряд перед альбатросом. «Они, конечно, спят», – сказала птица. «Возьми их обратно и позаботься о них. Помни, ты не должен потерять ни одной из фей. Я действительно не знаю, что случится, если ты это сделаешь. А теперь только одна вещь, которую я могу еще сказать тебе. Ты голоден?» «Довольно голоден», – ответил Джек. «Потом, – проговорил альбатрос, – когда ты почувствуешь себя очень голодным, ляг на дно лодки и усни. Тебе приснится, что ты видишь перед собой жареную дичь. Ты увидишь во сне молодую картошку и яблочный пирог. Помни, ты не должен много есть в твоем сне. Или ты будешь сожалеть об этом, когда проснешься. Это все. Гудбай. Я должен идти». Джек охватил своими руками шею птицы и обнял. Потом… Она расстелила перед ним чудесные крылья и медленно, как под парусом, поплыла прочь. Сначала Джек почувствовал себя чрезвычайно одиноко, и через несколько минут он забыл об этом, потому что маленькая лодка начала плыть очень быстро. Лодка не была под парусом, и для нее не было парусов, а мальчик не был гребцом, у него не было весел. Мне потребовалось назвать производимые им движения плаванием, так как я не знаю лучшего слова, чтобы это описать. Меньше чем за четверть часа они прошли под носом великолепного трехпалубника, оснащенного семьюдесятью пушками. Бакланы, жившие в тех краях, овладели этим пространством, и оно было сплошь покрыто гнездами, так что вы не могли бы шагнуть на палубу в безопасности, наступить на одно из гнезд. Отцы птицы находились в воздухе, на реях, или плавали в теплом зеленом море. И они подняли такой крик, когда увидели Джека, что почти разбудили фей. Почти разбудили, но не полностью. Маленькие существа, лежащие в кармане Джека, повертелись, почихали и начали храпеть снова. Потом лодка поплыла мимо прекрасного брига. Какие-то морские феи сбросили груз за борт и на палубе играли в чехарду. Они не были полностью похожи на собственных фей Джека, были небольшой высоты, размером с него, с коричневыми лицами, красными фланелевыми юбками и красными шапками. Большой флот жемчужных наутилусов собрался рядом с судном. Маленькие существа пировали тем, что морские феи выбросили забор И лодка Джека в рвении пройти рядом бросилась к ним так резко, что некоторые феи опрокинулись. Оглянувшись, смуглые морские феи сердито крикнули «Лодка! Эй!» И лодка остановилась. «Скажи, что у твоей лодки на уме, что она о себе воображает?» спросил фей э, морской капитан Джека. Джек дотронулся до своей шляпы и сказал «Да, сэр». И его лодку упрекнули. «Тебе должно быть стыдно так легкомысленно, без оглядки, бежать рядом с этим маленьким рыболовным суденышком. Иди с более тихой скоростью». Поэтому лодка пошла медленнее, и Джек, в это время по-настоящему голодный, свернулся на дне лодки и впал в сон. Ему приснилась дичь и несколько картошин. Он съел птичье крыло, потом съел веселую мысль, потом кто-то сказал ему, что лучше не есть больше, но он все равно съел. Он съел другое крыло, и появился свежий яблочный пирог. Он съел немного, потом немного больше, потом он сразу проснулся. — Теперь птица скажет мне не есть так много, — подумал Джек, — и я сделаю... Это. В жизни никогда не чувствовал себя таким сытым. И больше, чем полчаса он вряд ли обращал внимание на что-нибудь. Наконец, он поднял голову и увидел прямо перед собой два больших коричневых утеса, а между ними текла чудесная река. Другие реки вытекают, но эта река текла в нужном направлении. Далеко в землю дельфинов, меч рыбы, кефали, солнце рыбы и многих других странных существ. И это была одна из причин почему она называлась волшебной или чудесной рекой. Сначала река текла довольно широко. Джек был слишком взволнован, чтобы увидеть множество солдат, находившихся на другой стороне, охраня... охранявших берег и предотвращавших высаживание здесь кого бы то ни было. Он волновался, как он сможет доставить фей на берег. Однако в течение часа река стала намного уже, а потом Джек увидел, что гвардейцы не реальные солдаты, а розовые фламинго. Длинными полками они стояли среди камышей и не шевелились. Они были только очень жестокими пехотинцами, которые служили за плату в стране феи и никогда никому ничего не разрешали. Но корабль с феями поднялся по реке. Мили и мили они охраняли берег. Много тысяч их стояло на небольшой дороге в воде среди флагов и камышей. Но, наконец, больше не было тростника и солдат гвардии. Поток стал уже и потек между такими крутыми скалами, на которые никто не мог подняться.